Всем приветик. На 30 декабря 2021 года, на день четверг, каждого дня, с 12 часов дня до 18.00, целых 6 часов у вас будут мысли о ваших родственниках. Вы будете думать, вы будете... Именно в это время вы можете общаться, и также вы будете общаться со своими родственниками, со своей семьей, со своими родителями, со своими родственниками. Также вы будете думать именно, что у вас между родственниками, какие отношения. Также вы будете... Не только вспоминать то, что вот было, и также вы чем-либо захотите поделиться со своим родственником какой-либо новостью, либо же своими планами, и, и вас поддержат. Но, ну, возможно, могут и сказать, что можно и как-то по-другому. Кто-то даст свои, не то что мнения, а как бы свои рассуждения по поводу ваших планов. Но в любом случае, план ваш, и вы обязательно будете стараться достичь всего, чего вы хотите. Захотите поменять работу? Поменяйте. У вас все получится. Захотите именно научиться чему-либо? У вас все получится. Вы сможете главное делать. Всем пока.